Реченьки молочные, берега кисельные, Плывут страну чудес, кораблики постельные, Девочки и мальчики в каждой капитаном Открывают ночью неведомые страны, А под утро в спальнях все не причалят, Обо всех открытиях поведают за чаем, Вот и мои ручки, не страшен ураган, Я в бумажном море тоже капитан.